Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Итак, кофе. Польза и вред. Взрослые люди, чаще старше 40 лет, уже не растрачивают бездумно свое здоровье, запивая колы гамбургер. Мы уже понимаем, что хорошо полезно для нашего здоровья, а что вредно. Но есть продукты и напитки, с которыми так до сих пор непонятно, можно их употреблять или не стоит. И один из таких продуктов ⁇ это кофе. Что ж, давайте разберемся, пить его или не пить. Кофе относится к напиткам, которые любят и пьют почти все. Лично я кофе тоже очень люблю. Раньше я пила растворимые из кафе Gold, «Карт Нуар». Считала, что это хороший вкусный кофе. Но разобравшись в этом вопросе поподробнее, я поменяла свое мнение и перешла на натуральный. Теперь я удивляюсь, как я могла пить другой кофе. Сейчас я покупаю кофе в зернах, перемолотый мелким помолом. Чтобы его не варить, а заваривать кипятком. Так быстрее. Медики, ученые, диетологи и просто те, кто любит кофе, ведут бесконечные споры о пользе и вреде кофе. Кофе. Все спорщики согласны в одном. Влияние кофе на организм человека зависит от его дозировки. Итак, если польза от кофе. Кофе лучше пить в первой половине дня. Вечерняя чашка может привести к бессоннице или просто беспокойному сну. Не пить кофе как натощак, так и после обильного обеда. Безопасная доза кофе – это 1-2 чашки в день, которые не навредят здоровью. А вот более серьезные дозы могут действовать на организм разрушительно, например, препятствуют усвоению кальция. Кардиологи советуют пить кофе людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Польза кофе в его влиянии на холестерин. Согласно исследованиям, этот напиток не только не увеличивает уровень плохого холестерина, но и способствует повышению хорошего холестерина в организме. При риске сахарного диабета тоже советуют пить кофе. Утверждают, что те, кто его употребляет, немного реже заболевает сахарным диабетом второго типа. Существует мнение, что польза кофе проявляется в профилактике подагры. Люди регулярно пьющие этот напиток на 40% реже страдают от подагры. Кофе предупреждает развитие болезни Паркинсона. Чашка свежезаваренного кофе улучшает настроение, помогает бороться с депрессией, справляться с стрессами ускоряет пищеварительные процессы. Кофе также полезно для снижения веса. Стимулирующее действие кофеина помогает забросить лишние килограммы. Одна чашка кофе делает аэробные занятие на треть эффективнее обычного для сжигания калорий. При диетах и занятиях спортом кофе заставляет организм использовать для получения энергии не углеводы, а жир. Однако вся эта польза относится к натуральному кофе. Что касается растворимого, от него только вред. В растворимом кофе содержится в несколько раз больше в кофеина, чем в кофе в зернах. Растворимый кофейный напиток активно стимулирует выделение желудочного сока, обладает высокой кислотностью, и его употребление часто приводит к изжоге. Считается, что растворимый кофе может привести к проблемам вам с ухудшит проявление целлюлита. На вкус кофейный напиток очень далек от натурального. Если вы регулярно пьете растворимый кофе из стеклянной банки, можете быть уверены, что на 85% насыпаемые вами в чашке смеси – это не кофейные зерна, а порошок из орешков, консерванты и другие химические продукты. Вред от кофе без кофеина гораздо больше, чем вред от самого кофе. Вещества, которые применяются при производстве такого суррогата, могут пагубно отразиться на хотя тогда уже нужно говорить о вреде не самого кофе, а этих веществ. Вред кофе и кофемании В первую очередь, этот напиток не советуют употреблять при повышенном давлении, заболеваниях сосудов, гастрите и язвы, без ограничений приводит к обратному эффекту. Восприимчивость кофеину ослабевает, появляется усталость, сонливость, угнетение нервной системы, склонность к депрессии. Человек, плотно подсевший на кофе, нуждается в такой подпитке все больше и больше. Кофе также обладает мощностью мочегонными свойствами. Вы выпили 200 мг кофейного напитка, а вытеснили из клеток 250 мг воды. Клетки задыхаются от обезваживания, поэтому в хороших кофейнях кофеманы приносят чашку кофе с обязательным стаканом простой воды. Какие бы популярные разные мнения не существовали по отношению к этому напитку, вам самим решать, когда употреблять этот кофе? По утрам, во время перерыва на работе или перед долгим ночным бдением? На этом все. Подписывайтесь на канал и если вам мое сообщение оказалось полезным, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Мне важно знать ваше мнение и делитесь полезной информацией с друзьями. Всего доброго и будьте здоровы!